Пришла долгожданная петля Глисона. Сейчас проводим тест-драйв. Человек первый раз в жизни использует этот замечательный тренажер. Ну, Все в домашних условиях. Турничок, мячик, чтобы было э, распределять правильно нагрузку. Чувствуешь, растягивается потихоньку. Я чувствую, что я белочку. Да? Нет, сейчас вот я первый раз ее использовал. Прям шестой, седьмой шейный позвоночек. Прям. Чувство есть такое, растягивается Самое главное дыхание, тоже правильно дышать И потихоньку, потихоньку расслабляться Лучше вот самый, я считаю, вот оптимальный вариант на мячике Самое главное, не забывайте, кто будет использовать Разминать хорошо верхний плечевой пояс Шею тоже минут 5-10 Для своего, для блага, чтобы не было потом там а, а, я использовал, мне не понравилось, что-то заболело Все от вас зависит Перебарщить не надо сразу Самое главное разминка в любом упражнении Хочу сразу поблагодарить Михаила Почаева из города Сочи. Вот, заказывал через него. Так что у кого там будет на страничке, я у себя выложу на страничке. Замечательная вещь. Советую всем приобретать. И для вашего здоровья, для всех, для детей, для любого возраста. Я когда первый раз попробовал, у меня прям ощущения были неплохие. Там такое легкое потрескание по звонках. Самое главное потихоньку делать все, никуда не спешим для своей безопасности и для того, чтобы оптимальный эффект получить от этого упражнения. У меня эффект был, конечно, как бы интересный. Чувство, да, действительно растянулось шейный отдел, вот, и вот кровоснажение сразу пошло в мозг, потому что голова у нас на бедном Атланте, в первом позвонке. Шейным держится Но, ну, к сожалению В роддомах ну, Специально, либо не специально От незнания подсворачивают акушеры Атлант, поэтому у большинства людей Из-за этого возникают проблемы в процессе жизни Соответственно, искривление Большинство сейчас, особенно В детском, в школьном возрасте Поэтому, вот это вот самый Тренажер Для любого человека Для того, чтобы управлять здоровьем да, вот Самое главное, перед разминочку Вот это надо было все делать заранее, но и сейчас тоже не мешает верхний плечевой пояс. Размять трапецию, самое главное поработать. Если в паре, там кто-то есть, кто может помочь, можем тоже подразмять. Сейчас вот попробовали уже без мячика, вот, для того, чтобы максимально расслабить все мышцы. И самое главное, чтобы положение тела было ровное. Вот. Сейчас вот пробуем максимально растягиваются уже, но у тебя как раз получается мышцы расслаблять и все, вот уже ты уже это получаешь, висишь. Самое главное не забывайте про дыхание, все делать медленно, чтобы прочувствовать прям любые изменения. То есть, ну, может быть даже я так предполагаю и в некоторых головокружений, поскольку сразу кровоснажение головы увеличивается, поэтому Внимательно. Лучше несколько раз сделать несколько подходов, вот, поэтому это будет правильнее гораздо.